Первая поездка за грибами. Район Липовки. Вот мы с Лято пошли. Да, даже молоденькие уже червивы будем искать. Маслят, конечно, много, но и червивых тоже много, вон, смотрите, в траве и маленькие, и большие, и на опушечке, и он там, вот. ну, ладно, хорошо. Какие кнопки. Ой. Да, во влаге тут. Во влаге тут хорошая. Очистить то сколько надо будет. Лучше искать конечно не такие мелкие а средние так ну-ка на ну, пушкина смотреть может там интереснее что-то есть посмотреть на глине хотя рыжики вряд ли вылезли заморозков wow. но это уж совсем мелкие пусть растут так вот сюда. на полянку О, какое какое дружное семейство красотуля больше конечно мне нравится осенью собирать вот те опята которые осенние они не такие яркие они сероватые с толстой ножкой с пленочкой. Это вот первые маслята. Они всегда такие несуразные, я бы сказал. Ну что ж, ладно. Будем брать те, которые помельче. Да видимо было еще интересней потому как они вон уже какие везде маслета, здесь маслята и там маслята и... это что бычки что ли Значит, рыжики могут быть уже... Ага... Ну вот, оказывается, и рыжики легкие на помине. Вау! Какой рыжий! Конечно, рыжики — это здорово! Да... Вот это красота! Это здорово. Но мне все же нравятся грузди. Как ни крути. И рецепт, который я уже сто раз рассказывал. Ух ты! Только что здесь срезал рыжики. Вот этот возьмем, а тот нет, пусть еще растет Ну вот прошел. Прошел, чуть не наступил. Этот тоже пусть растет. Все маленькие еще. Вот так вот можно камеру не выключать, а резать, резать, И ведро легко набрать. Что ж, малехотных наберем. Ножка почти у всех уже плохая. Вот они. Вот они. Примостились. Ой, какие ярко. Яркие, яркие. Нынче на Урале такая жара, жарища была, такая продолжительная, что все высохло. А вот эти вот дожди, они. Я здесь, иди сюда, иди, рыжики Только что стоял на этом месте и раздавил, О, слепой, есть слепой. Вот этот раздавил. Это, ладно, а вот эти возьмем. Ну вот. одном месте. Вот на такой вот глине, конечно, специфическое место. Ну, вот такие вот эти маслята тоже неплохие, даже больше. Лучше, видите, с пленочками они. Вот осенью очень много таких... Ух ты какой! Какую-нибудь селянку на зиму с грибами все равно делать нужно будет. Так, Здесь что ли проверить? уже за большими и не наклоняешься потому что знаешь что в 99 процентах они будут червивые. Сатули, да. Рыжики, рыжики. <coughs> Ух ты. только пошли. маленький поэтому. В общем не... Да, это кругом маслята вокруг. Пока, пока я бегал за рыжиками, мы немножко посмотрели. Еще парочка баранда ярочка. Красавцы. Здесь ведерко, да здесь. Хорошо. Это второй да. Рассвело. Поднимается солнце. Наверное, Где-то пол уже. Прекрасно. Это скалы пять братьев Ну ладно, пора домой Хорошо посидел Мелочь, правда Крупных нет, но все равно ухая есть.